Здравствуйте, Андрей Андреевич, ответьте, пожалуйста, что эзотерически несут себе грецкие орехи? Можно ли их носить с собой? Спасибо вам. Если носить с собой грецкий орех, поумнеешь, больше никакой нагрузки не имеет. Вот. Если носить каштан, работу найдешь. Что еще можно носить в кармане? Если клубок шерсти будешь носить, то тогда люди будут видеть в тебе человека, который моложе, чем выглядит. Вот.